Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Валерий Нарежный. И в своей следующей лекции я хотел бы рассказать вам о новых правилах трансграничной передачи персональных данных, которые были установлены в 2022 году и начали действовать с 1 марта 2023 года. Смотрите на видеоконсультант.